Самые дорогие очки в мире солнцезащитные женские очки Dolce Gabbana выпущенные в 2008 году стоят 384 тысячи долларов коричневые тонированные стекла оправлены в золото и имеют логотип инкрустированный бриллиантами с обеих сторон самый дорогой телевизор в мире Выпущен компанией Prestige HD. Потратив 2 250 000 долларов, вы получаете 55-дюймовый экран и корпус, в котором использованы 28 килограмм прочного 18-каратного розового золота. Наружная рамка украшена 72 безупречными круглыми бриллиантами в один карат каждый, а также янтарем и аметистом. Самый дорогой орден – Орден Святого Апостола Андрея Первозванного – Бриллиантовый знак ордена, высшая награда Российской империи, стоит 5 миллионов 400 тысяч долларов. Самые дорогие шахматы относятся к коллекции Charles Hollander Collection, 9 миллионов 800 тысяч долларов, инкрустированы золотом, платиной, бриллиантами, изумрудами, рубинами, сапфирами и жемчугом. Самая дорогая мебель в мире, 36 миллионов 800 тысяч долларов, сделанная из черного дерева, позолоченной бронзы и инкрустации в технике Петра Дура, кабинетное бюро бадминтон. Было заказано Генри Сомерсетом во Флоренции в 1726 году.